Смотрим Карину и Даву. Ой, разбилась. Ничего страшного, на счастье. Я разбила твою машину. Че? Машину. Что ты сделала? На счастье. Сука, блядь, блядь, блядь, блядь. Ребятушки, сегодня в 12. Видимо, без мата и не смешно совсем. Разбила и послала. С 50 выходит мое новое видео, и там такая непредсказуемая концовка, что советую каждому посмотреть, Сам... а еще и пушечка, как обычно. Как вы любите. Самое главное, не забыть... Как вы это любите? Поставить лайк и комментарий, а за лучший комментарий я отправлю двушку, поэтому обязательно заходи и смотри. Свистать всех наверх! Держим курс на это Посмотри, какой вид... Москва-Сити. Как они все время туда попадают? У них денег много? Охранная система антижор. жор Че, я есть хочу? Пароль. Вотянутая попка? Неверно. В гладкий пресс? Неверно. Да я есть хочу! Пароль. Да и пошел ты. Ну, открой! Пароль! Сука. Карина тут на А жрать на ночь нельзя. А вот я ем. А это не смешно. Я знаю. Вот здесь левее. Я знаю. А вот здесь нужно было повернуть направо. Ты что-то не сказал? Да, что-то не сказал. Ты кончен, ты кончен. Ты Ты Ты А ты че? А ты че? А ты че? А ты чего? Карин, ты У Карин настолько мало веса и роста, что можно чего? раз поднять, как А А ты ты я люблю ее просто Карин, пойдем Ну, видимо, парня отмазала За ругательство Ну, смотрим, Каринин вайн А чего ты не... Карин что-то идет грустно Вспомнила, как девочка была Подружка у него, видимо, вот это. Играешь? Моя кукла сломалась. А у меня две куклы. Давай я тебе одну да и будем вместе играть. Давай. Подружка замечает. Интересно, она блондинка или брюнетка? Ведь, кар... Ведь Карина брюнетка. Ведь правда? Блин, я ему не нравлюсь. Да не расстраивайся, Ой, ты такая красотка, а он дурак. Это тебе. Ух ты. Видимо, и в мо... маленькие выручают, и в школе выручают. Что-то кольцо дали. Для чего, меня ребенку кольцо? Спасибо. Мы будем дружить за тобой всю жизнь. Видимо, эту подругу она увидела с кем? Ну, может быть. <смех> Со, своего... Со своим мужем. Вот так вот. А муж, видимо, изменяет ей с подружкой-то. Вот такая женская дружба. Ага. Так. Алло. Привет, это а где? Слушай, я зову на работе, я сегодня не приду, буду поздно. А, хорошо, давай. Ну и смотрим вторую часть ролика. У ну, Карины. Чувствую, сейчас таких пилюлей-то кто-то отхватит. И, и подруга, блядь, и муж еще отхватит. Очень больших. Может, развод еще будет. Вот. Карин, я сейчас все объясню. И пошла, Мазута! Пошла просто! Вот так вот, не позавидуешь ни подруги не мужу. Ну что ты творишь, а? Ну, я прошу тебя прекрати! Блин, Карин! <свят> вот так вот, а все оказалось шуткой! И Пеперей получит только муж. А чё-то подруги смеются. Чё они смеются? Сейчас я найду нам билеты и поедем. Mm -hmm. Слушай, Карин, такое дело... Меня твой Паша в ресторан вызвал. Ну и всякие такие вещи пишут. Mm -hmm. Ну так-то... А потому что у них было обговорено пранкануть мужа, который не хочет Карину вот так вот. Он решил изменить... Каринчики. Пойди. В смысле? Ну, пойди с него в ресторан. Карин, я все... Вот, как в том ролике, что в конце мужики останется ни с чем, и в этом ролике тоже. Муж ее остается ни с чем. Люблю социальные ролики. Ух. Не нужен такой мужик никому. Который изменяет, Приглашать никаких-то непонятных дам. Надо любить только жену, одну. Короче, мужика ужанулся. Уханулся. Ну и да, усмотрим. Базгин попросили его вчера спокойно-то обисить от дома, говорит дорогу, покажи, показал, куда он меня привез, ара! Куда я? Почему я в Париже оказался? Как так получилось, Бася? Дай письмо, пася порну на пуск. Как думаете, родные? А в Париже на самом деле ух, хорошо как. Ух! на съемке какого бешеного шоу я никогда не был. Я прилетел в Париж. А пока вы гадаете, ребят, просто покажу вам, как здесь красиво. Елисейские поля, просто люди на траве гуляют И никто ничего не говорит, это газон, не газон Родные, я вижу каждое сообщение, спасибо за вашу поддержку, за ваши поздравления Ребят, кто еще не слышал альбом, я полностью выложил его к себе в инстаграм Оставляю, ребят, ссылку, поэтому прямо сейчас заходите, слушайте Оставьте обязательно ваш комментарий, ребят, понравился альбом В принципе, песни хорошие, да, вы можно слушать Звук, правда, электронный Ну, видимо, сейчас так заходит в общем-то, вот так вот. Смотрим Карину и Даву. Вместе со мной. Смотри, сейчас снимаешь, что я такая женственная, нежная, такая мужичка красивая, да? Ага. Да сука, да почему обязательно здесь? Да, да я бы тоже Литвина тут всякими матами об обгородил его бы. То, что он делает с людьми. Надо было пройти ловку, деваренький! ящик Так тебе и надо. Это накипело просто. На тебя. Леди А нельзя было Карине уступить, и чтобы она ударила первой мечом таким. Понятно, что мужчина, что он сильнее, даже в такой, в, в такое, это самое, единоборстве таком. Может быть, она что-то делает по инстаграму, с двумя телефонами одновременно. Всем прям очень интересно, с кем я встречаюсь, кто... Да мы знаем, ты с Давой встречаешься все время. Мне кажется, вот он... А не так? Мой парень. Ну, пора бы уже, наверное, рассказать. Вот мой парень! А это тот же, Никогда же медведь! не предаст, не обидит, сплю с ним каждую ночь. И штучка, наверное, есть у этого медведя. Как у мужчины. Здрасьте. А не подскажете черная пятница сегодня? Сегодня беля четверг. Черная пятница когда Черная пятница в пятницу. А может быть уже прошла. Она что, летом? Она, по-моему, осенью. Нет. Что смешно вот про пятницу черную, что мужчина черный. Прикольно поют, обалденно поют, весь весь зал поет, Давину песню. Настоящие фанаты Давы и Карина. Обалденно. Давайте документы ваши посмотрим. Посмотрите, того еще штрафы не оплатил. А все потому, что он не пользуется. Но вы пранк отдавы. Над братиком. За приложением Рос штрафы, ребят, в котором можно моментально оплатить все штрафы, которые у вас имеются, и никаких проблем у вас не будет. Прямо сейчас свайпа и скачиваю. А можно не нарушать ничего и оплачивать ничего не придется. В принципе, и все. Смотрим, Кариночку. Привет, мам, я пиццу купил. А, пиццу купил. Да. Ну и держи свою пиццу. Ладно. А, кстати... А ты что, готовила? Да не надо нервничать. Готовил он, не готовила. Нас сначала проверить. А потом уже покупать пиццу. Да ничего, я уже не готовлю, но ну, держи свою пиццу. Вот, ты вот, готовишь, а делаешь вот это пиццу. Мам, ну это что, бить? Ну, мам тоже не права. Мам Каренчик тоже не права. Вывалило все просто на стол. Очень приятно смотреть на это. <соединяющие> Сынулька это? нуль, нуль, нуль, нуль, нуль, нуль, нуль, нуль, нуль, нуль, а ты И зассал сразу. Сразу зассал, парниш, как пришел. Бугай, сосед. Музыку-то выключил. Надоело. Где мой львенок? Вот он. Да Это вот львенок. он, правда. Он зверюга. Он вырос. У меня вырос. был маленький львенок! А там даже пятнышки на поп. А львенок-то не Карини оказывается. Он чей-то. Она к нему приходит только навещать его. Лев растет, оказывается. Не просто так маленькая хорошая кошечка. Она здоровая вырастет. В 100 килограмм. 150. Я победила, я победила, я победила. Я победила. Бугая такого. Я победила. Я победила. Убийство на камеру. Милиция-то опять не придет? Да я его убила! Ты маску забыла надеть. Маску забыла надеть? Да. Видео удали? Видео Смешно. удали страйк. <свят> а у тебя есть влажные салфетки? Да, в бардашке посмотри. И достает... Арина. И достает пистолетики. В виде влажных, знаешь как? Достал пистолет и весь влажный стал. Положи на место. <свят> Это не салфетки. Положи на место. Да Карина положи на место. Ну и уже Нершова тоже есть. Сторис Карины. А ну не трогай, пока кости не пришли. Продолжение. Макароны на столе. А, это еще до до того, как она вывалила. В нормальном виде все. Стола, да я чуть-чуть. До того, как он пиццу еще принес ей. Все красиво. Ч ⁇ как тебе съемки Вайнера? Ч ⁇ бомбически мне понравилось? Но это продолжение тоже другого это самое. Сынуля Карины. Я думаю, надо менять место работы. Видимо, йорничит. Не списывай. Я все брошу и буду Вайнером. Ха-ха-ха. Как ты вырос? Кеса! Ну, И тут продолжение. Ты же уже характер не тот, уже не потискаешь. Какой же на фоне руки, как то модный. Как еще не кусает сразу-то еще. Ух, зверюка. Все спрашивают, где Цезарь, вот он. Живой, здоровый. Ах, это Цезарь зовут, а мы-то думали, что это ребенок. Это Цезарь. Пишем. На, е-мое, на! И застрелил, знаешь как началось это самое рыцарь рыцарь а потом раз и оружие достал, Най, и выбросил. Тут вот серьезно что-то уже все, Най, и сломал. Макс, ты же не учишь драться, да? Зачем? здорово все